факультет НГУ, аспирантура, кандидатская первой диссертации в 1974 году, я извиняюсь, да? на какую тему извиняюсь? эстетические взгляды Гастона Башляра это французская эстетика да. да, хорошо, на французском языке значит, но вот философ я да. извиняюсь поэтому, когда мы учим наш язык я все равно вот никуда своей философии спрятаться не могу поэтому сейчас я вам скажу очень короткое введение, сделаю философию философию языка это очень важно, потому что, вот спасибо Нине, она вот, подняла вопрос Эйч или Элгерли вот, казалось бы, два слова, которые одно и то же выражают а вот разница уже философская между этими двумя словами вот вы сейчас первой аудитория в мире напечатанные тексты есть, они уже там везде напечатаны а вот вы первые аудитории, который сейчас услышит введение в современную философию на всей планете Земля. Это целое событие, да? Вот наше с вами сегодня занятие, целые события. Да. И вот смотрите, какая вещь. Вот есть человек, вот, да? и вот это его тело внутри. А вот здесь есть вся окружающая жизнь. А вот между жизнью и человеком есть общество, он живет в обществе, а здесь природа, природа, природа, это общество, вот, но это, как вы догадываетесь, человек, это внутри человека. Есть слово бытие, бытие, бытие, бытие. А когда мы говорим, что кто то бытует, бытует, это значит, что оно существует, а если оно не бытует, его не существует. Камень существует на массовой, борозник? Да. Да. да, это бытие, да? Вот. Ну, вот я существую сейчас или нет, или вам только кажется? Существую. Вот, спасибо, я существую, это бытие, да? Вот, а, как вы думаете, вот у меня внутри, я сегодня хорошо позавтракал, у меня вот здесь есть бытие? Есть. Внутри моего тела? Есть. Наверное, есть. есть. Как вы думаете, оно подчиняется каким-то законам? Или там вообще пули свистят в разные стороны? Подчиняется. Понятно, подчиняется. Законы есть какие-то? Есть, есть законы. Спасибо. Да. Теперь. В вокруг стоит дуб, дуб, дуб, осенью у него будут желуди, листья вырастают летом, да, а зимой опадают, да. А как вы думаете, природа это бытует, она есть или это нам только кажется? Есть. Она бытует. А как вы думаете, дуб подчиняется каким-то законам? Или там пули свистят, бомбы рвутся? Подчиняется. Ага, значит, тоже есть бытие, да? Вот, И вот если бы человек жил в природе, как Кандид, как Кандид, помните у Альтера? ну попал такой дикий человек во французское современное общество, да, там э, забывать трусы одевать, когда идет там на бал, ну не важно, это и даже украшает. Да, Но вот какая особенность здесь? А вот между мной и природой есть мой мозг. Это мой мозг. Это моя психика, да, уши, здесь есть у меня глаза, а вот здесь есть психика. Я со своими природными законами, с моим бытием, живу в природе с ее бытийным состоянием, с ее законами, так? И у меня есть мозг, в котором есть психика. А как вы думаете, если я живу долго и пространственно, вот, я, видите, сейчас на четвертом этаже вот здесь, а совсем недавно я был на первом, да, а перед этим я ехал в автобусе, я независим от природы, я относительно природы перемещаюсь, я не как дерево вот вкопанное стою, да, а я двигаюсь по природе, и вот то, что я двигаюсь по природе, в пространстве и во времени, я живу, я живу или не живу, Конечно. я живу, понимаете, какая история? И вот, чтобы я мог жить, кто меня связывает с природным бытием, мое внутреннее бытие, моя психика, правильно? Имеет право моя психика быть какой-нибудь иной, кроме бытийной. Такой же, как вот это бытие, и такой же, как вот это бытие. Но представьте себе, что она совсем другая. Она какая-нибудь X. Моя психика. Так, сможет мое внутреннее бытие, мое тело, жить вот в этом бытии, если меня с ним соединяет некий Х. Не И сможет. черти бегают, дьявол крутается, падает лифт с 25 этажа. Не сможет. Не сможет. Да. Следовательно. Имеет место великое, великое уравнение. Тоже бытие имеет место уравнения вот такое термин бытие немножечко неопределенный не все люди простые, не всякий дворник сможет вам сказать что такое бытие, но хотя в общем понятно философу употребляет слово античность античность онтос вот философы начиная с самых первых Начиная с Гераклита, с Платона, сказали онтос. Онтос это бытие. Антология это наука о бытие. Онтология. В отличие от гносиологии. «Гносеология» — это наука о познании философское. Онтос это бытие. Во мне внутри, уверяю вас, онтос. Я вполне античный мужик. Да? Как вы, вполне античная женщина. Хорошо? Рустам тоже мужик. Извините. Э, джентльмен. Ну а, да, да. Хорошо. Вот. Мужик я. Вот. А, дальше. Я античен. Вокруг меня природа антична. Чтобы жить в этой природе, выживать долго и в пространстве, я, моя психика должна быть античной. Да или нет? Кто-нибудь возражает, или, может быть, черт знает, что у меня в голове, а я все равно буду выживать. Чтобы выжить в античной природе, моя психика, мое мышление, мой язык должен быть античным. Античным. Античным. Античным. Раньше была у нас с вами в Советском Союзе философия, называлась материализм, диалектический материализм. Вот я первый философ в мире который официально нагло приглашен в Оксфорд сделать об этом лекцию, меняют слово материализм на онтизм. «Онтизм». «Онтизм». «Онтизм». Чем лучше слово онтизм слово материализм? Когда мы говорим материализм, то сразу понимаем, что это тот тяжелая, гирик какая-то двухпудовая, да, материя, да, вещество, субстанция но кроме этого мы прекрасно знаем, что ага, если есть что-то материальное, значит есть что-то нематериальное. ну например, женщина посмотрела на меня и я понял, что она забыла дома ключи. допустим, да? вот ее взгляд материальный или нематериальный? материальный. а меня... она ключи забыла. хорошо. ключи забыла. здорово, да. ну хорошо, ну что-то понимаете, слово материальный предполагает, что что-то нематериальное. и это Любовь, скажу, да, бывает какие-то, любовь, там еще что-то, это Сам, не материальное сами это сами связано сами. с деньгами, там еще с чем-то, да, а, вот духовное, духовное в отличие от материального. И здесь начинается такая путаница, из-за которой все люди дрались всю жизнь. А возьмем слово онтас. Если вещь античная, это значит что? Она существует по законам онтаса. А если она не античная, она имеет право существовать или нет? нет? Рано или поздно она будет уничтожена. Это ничто. Неантичное обречено а на гибель. Даже если неантичное появилось на короткий момент, оно будет стерто античностью бытия. Но правда, там всякие поэты придумали антимиры какие-то, еще чего-то. Никто антимиров не видел. Кто-то говорит о загробной жизни. Кто там побывал, вернулся и нам расскажут, какие там улицы, автобус, транспорт какой общественный, кусты какие стоят. Никто не видел? Нет. Нет. Обидно. Да. Хорошо. Антично – однозначно. Античное – однозначно. Вот здесь есть одна маленькая хитрость – общество. А вот общество антично или не антично? Антично. К сожалению, общество… Почему? Мы же его видим. Людей. Мы его видим, но Мы его, его кто придумывает люди? И придумывают, как хотят. Фашисты придумали, как хотели. Сейчас сидят правители, парламенты, придумывают какие-то законы. Тоже действуют. Многие из них действуют антично. Как должны действовать руководители государства? Антично или не антично? Антично. Врач, к нему пришел пациент. Врач как должен? смотреть, что клиент у него, пациент, античный, врач должен быть античный, лекарство должно быть назначено какое? Анти... Античное, тоже правильное, а не какое-то черт знает какое. Вы помните, было время, когда в Германии, это было лет 25 назад, выпустили замечательные а, а, противозачаточные средства, таблетки. Женщины напились этих таблеток, и у них у всех 20 тысяч. Родилось детей с шестью пальцами. Хотите? Нет. Ужас один. Ужас один. Это был античный поступок фармакологов? Или не античный? Нет, конечно. Это антиантичный. Это антиантичный. Всем этим бедным младенцам отрезали шестой палец. Это вообще жуткая была история Федеративной Республики Германии. Жуткая. Да? И вот люди, фармакологи, которые сделали такой препарат, они поступили антично или не антично? не антично? Не антично, не антично, не антично. Так вот в обществе, к сожалению, и чем дальше общество развивается, есть святые люди хорошие, да, Компанеллы какой-нибудь, какие-нибудь там, я не знаю кто, том Мор, Чернышевский, что делать? Они думали, как замечательно античное общество, да. Но находятся бандиты. Преступники военные, Гитлер находится, делают камеры, сжигают 6 миллионов евреев. Это античные поступка не античный. Это безобразный поступок. Вот этом, об этом мы поговорим попозже. Здесь есть некая глубинная философия. Но что важно, что вот общество сути, не сожалению, Не антично. И можно сказать, что наше общество антично на 5% на 20 процентов, знаете, как у моторов бывает КПД 5 процентов, 20, 30, сейчас дизель сделает 42 процента хорошо, но это не 100, есть куда стремиться мы живем в обществе, в американском оно является стопроцентно античным или нет? не является почему? много бомжей, много несчастных людей много преступлений. Иногда мальчик приходит в школу с пистолетом застреливает своих одноклассников, да? а Не всем хватает, я услышал выступление Обамы недавно, он сказал, что каждый восьмой американец голодает. Каждый восьмой американец говорит сегодня, президент Обама, голодает. Но не все эти, конечно. Так, ну хорошо. Да, ладно. Он говорит о статистике в целом стране. Это антично или не антично? Это не антично. А как сделать, чтобы было антично? Это целый вопрос. Заканчиваю. Значит, поэтому, живя в обществе, у вас родилась внучка. Внук. Они вошли в жизнь. И они из общества что усваивают? Античное или не античное? Вот как вы думаете? Это они усваивают огромное количество всякой не античной ерунды. Чепухи. Им кажется, что если они поехали в школу, там их научат античности. Это так или не так? Неизвестно, чему их там научат. Все зависит от учителей. Учитель должен быть каким? Античным. Где взять античного учителя? Вот который был бы растворен в природе, который был бы растворен в своем теле. Античный человек здоров или нездоров? Здоров. Античный человек болеет или не болеет? Конечно, не болеет. Конечно, не болеет античный человек. Каких не бывает. Михаил Борисович не пьет ни одного лекарства. Хорошо. Не, не Михаил Борисович, а вся сборная. Пока я руководил сборными олимпийскими, у меня ребята не болели. Я ехал руководителем студенческого отряда, в 500 человек на церину. Не брали ни одного врача. У меня студенты не болели. Потому что есть античность. Если человек себя ведет антично, так, наркоман, античен или не античен? Не, не, не, не античен. Он разрушает свое тело, потому что наркотики э, алкоголик, э, всякие извращенцы и так дальше. Да? Это не античное поведение.